Всем привет, вы на канале Мистер Диниас, с вами Дин. Сегодня я буду играть в Майнкрафт, в этом Майнкрафте. Создавать я буду Эндер Мир. Попробуйте одного девочка, который написал в комментариях, создай Эндер Портал в Эндер Мир. Ну, приступим. Итак, нажимаем кнопку Play. Выбираем карту. Нажимаем. Так, мы реально будем сделать. Так. Курицы пока. Не кайф Афигеть. У вас заходи, заходи давай. Коровы, пока. Рупак... Все. Пока, коровы. Итак, у нас в полной животные. Итак, мы сейчас меня будем делать эндер -портал. Мы его будем делать The... Здесь нам нужен камень. Где он камень так тоже? Итак, мы сейчас найдем камень и так делаем камень лесный. ступеньки каменные. Спросите найти сам камень. Вида. Да. А вот он. А? И нам нужен ее your... дровавый. Без лавы никуда. И энергетический. Так, где Что такие? Шфоги. Так. Так. Так, я не понял. А вот. Они. Они самые. Че пока, короче. Нельзя. Делаем. Так. три четыре раз два три четыре Раз так мы здесь ломаем блок ставим и ставим, и ставим. Кстати, сделай ступеньки. Ступеньки не обязательно. Делай. Ночь, жай. Как раз ночь не, ловлю. не ловлю. Поспим. Пока. Мы поспим. И завтра и утром закончим. Бакончик. О. Так, все нормально. Можно эту штуку эндер... кидать. Вот и есть. В следующей серии я покажу вам, куда мы будем приключение. приключение. А, офигенно. Остается развить лаву. И все. Готово. Надо, чтобы было плоско. Короче, у нас ничего не получилось. Ам, этого я не... И попробую Хотя на конфигник не менять, просто буду. нас с вами бокки и через минуту должен оказаться в портал ура все работает напишите в комментариях Помещусь. В этот замечательный мир Но я надену броню у нас на первом этаже в сундуке вооружение я возьму лук лук чтобы его убить и а сам это дракона да ребята вот у нас вооружение как видите нация яблоко все я же не нажимаю не все наоборот, яблоко Ух, броню Меч алмазный, и все. Ну-ка, я не буду брать. Ну, давай заглянем, мне интересно. Положим сюда. Деваем броню. И потом отправляемся туда. Да. Ребята, мы сейчас отправимся в армию. Да, это круто будет. крутым событием. Да. ой -я -я -я. ой ой ой ой ой ой ой Мы отправляемся туда, в Да. берем руки, амаза, меч и прыгаем! Загрузка мира! Итак, у нас загрузка мира. Тише, звук сделан, наверное. <звы> Прямо здесь, что Сейчас его убью. Ему не ж... Где он там? Как и бы я видела, я противки смогу <звы> спокойно нафиг. Все! штуки о все бассейн нет не бассейн нет. не свайтесь сколько надо рубить -то? я пока дорогой не буду делать потому что его бесполезно делать и Тебе не жить. На! Еще один кристалл. И последний. Где он вот там? Вот. Вот на меня агрессия. Я куда то улетел. Стой. Мне. Я тебя догоню. Не идем снова мечты... сини... куда снова ты ушел ко мне идти? Он снова убивался. О, мне залагало. Как я? На, на, на, на. Блин, я рукой беру. сюда, сюда давай, я даже таракон. Ушел. Давай сюда, наверное, серия будет биться надолго. Но от меня не справишься. <таслужить> Дракоша, стой! Дракоша, на! Куда ты А, вот ты где? Давай ко мне! На-на-на-на! Куда ты? Ку-ку! Сюда! На-на-на-на-на! на на дракон Куда? Стой! Сейчас поворачивать будет. Сюда-сюда! Да, представь, я, как это было выживание. Да-да-да! Так, утонзился. Он Не, Я его ни разу попал. На-на-на-на-на! На-на-на! Я сейчас убью его и закончу на этом серию. Если хоть убью. Давай, победись. Куда улетаешь, Ну, ребят, ребята. Он не хочет со мной драться. По ушки. Что он за А, это что я уже... Я уже креативки. Да, к удары и он сдох. Куда отпятил? Сейчас он скоро должен вернуться. Последний удар. не поймал. Разворачивайся. И... ВАХ! Я его Опыт! Столько много опыта. Не ну, упадет. Эндер, привет! На! Ушли отсюда! Отсюда ушли! Мне надо факел! известно всем он телепортируется. Как известно. Ну, че все зависло. А, это что. У меня факел есть. Эш, что за. Туда. Они будут тебя снова убивать. Куку. -ку. Наверное, мне пришлось вас снова убивать. Ну и с ним не мне получилось его убить. Это жалко. Просто мне. говоримся, идти, портация обратно, шейдеры, побой, жутко мне Пусть это Андермира у меня же лагает жутко в обычном мире. И, дорогие друзья, давай на этом серию закончим. Если вы не успеете, подпишись на мой канал. И поставь лайк. Ну, мы сходим в Андерпортал и снова мы тоже сходим. Ну, всем пока! <плодисмент>